Автошкола КАМА. Комфортные классы, инновационный подход к обучению и современный автопарк. Автошкола КАМА. Работаем с душой. Для вас. 36 4 7 Дельфинчики. Встречаем. Я вот даже вижу в плакаты дельфинчики. Круче. А в нашем музыкалке мы бы хотели рассказать о том, что говорили, говорят и будут говорить. Ежедневно меняется мода, но повсюду за шпару людей Один качает руки синтолом, а другая сажает людей В ожидании чудес невозможных люди хайп стремятся поймать Чтобы в тренде у ютуба дольше рейтинг свой удержать Ну что сказать, ну что сказать Без мозга живут люди, хотят сказать, хотят сказать им мозг совсем не нужен Ну что сказать, ну что сказать Без мозга живут люди Хотят сказать, хотят сказать И мозг совсем не нужен Под нейтральным флагом мы вышли Это нас не сломило никак Все завидуют нашей России Нашей славной Родине так Будет санкции, нас так пугают, ну а нам нас все все равно, потому что, что они ведь не знают, что, что без этого нам хорошо. Ну что сказать, ну что сказать, Завидуют нам люди. Желают знать, желают знать, желают знать, знать что, что будет. Ну, что сказать, ну что сказать, завидуют нам люди, люди. желают знать, знать, желают знать. Желают знать, что будет Скоро выборы будут в России Кандидатов много у нас Все хотят возглавить Россию Много денег вложено в нас С нетерпением ждут наши люди Когда здесь поменяется все. все Но все же зря надеются люди ведь уже все предрешено. Ну что сказать, ну что сказать? Надеются же люди, но мы-то знаем, кто опять главой России будет. Ну что сказать, ну что сказать? Надеются же люди, но мы-то знаем, кто опять главой России будет. Время мчит все быстрее и быстрее И уже полуфинал И для нас это многое значит Вдруг еще попадем и финал И колотится все все чаще А джури мы ждем вышибал и Выражение лист не меняя Мы за них поднимаем бокал Ну что сказать, ну что сказать Устроены так люди Желаем знать, желаем знать в ли мы будем? Ну, что сказать, ну, что сказать? Устроены так люди, желаем знать, желаем стать. В финале ли мы будем? А нашим музыкальным номером мы бы хотели сказать, что мы любим и гордимся нашу страну. И как вчера доказали наши хоккеисты, нам нет равных. Спасибо. Команда Квензи Фич.